Сегодня у меня мизерная распаковка. Я раскрыл, как получили на почту, да. Это маска, да. В ней пошел магазин. Это больше респиратор, так как у нас эта пандемия так и не заканчивается, надо запасаться масками. Такая она. Уже пробовал, прилегает очень хорошо, дышать. Лишь легко в ней. Не знаю, как это называется вот такой наносник. Прилегается так к носу и крепится там. Тут даже есть ну, Это для ушей и есть лепеж сзади головы на липучке. Я пробовал, пробовал, очень удобные. Здесь такие фильтры стоят. В описании почитайте, по ссылке там очень хороший хорошо все написано, для чего и для каких целей она используется тут запасные фильтры не знаю как они называются сколько их тут, раз, два, три четыре четыре вот таких штуки и вот эти клапаны 2, 3, тоже 4. 4 клапана. Это заглушки. Вот такая вот она маска. Мне, в принципе, понравилась. Не ходить не так стрёмно, как в обычных тряпочных или медицинских. Так, вот, в описании материал упругий. Нейлон. В пакете одна маска, 4 фильтра и 4 выхлопные клапаны. Значит, я правильно все понял, вот, немножко прочитаю. Наша маска против загрязнения сделана для улучшения дома, ну, короче, для ремонта. Маски, тут как-то странно перевели, в качестве маски для краски, маски для очистки, для обработки, скашивания. Также может быть использована в качестве маски для фильтрации легендной пельцы, в качестве маски для гриппа. То есть подходит. Наш клиент использует маску для бега и езды на велосипеде. Кстати, давно хотел приобрести, ездить допустим, в пыльную погоду, именно в маске. Тоже там потом плюешься. Но когда было стрёмно, перенаступил масочный режим, можно спокойно в ней везде кататься. Так что рекомендую, заходите по ссылке. Ссылка будет в описании. Такая она. Впереди у меня еще будет несколько заказов 5, с такими же масками. Другой формат, я не помню. Но я их скоро покажу тоже.